Вот магнит, это телефон, она картина Соник и цветочек. Ну а зачем ты все это сюда притащил? Это арендная плата за вещи. Блин, арендатор, принеси все обратно в свою пещеру. Смотри, тебе это совсем не понравится.